Так, дорогие друзья, привет-привет! Как вы меня слышите и видите? Напишите. Так, напишите, пожалуйста, привет в Фейсбуке и привет в Ютубе. С вами Татьяна Климова из русского подкаста. Пожалуйста, напишите, как вы меня видите и слышите, потому что это первый раз для меня в Ютубе. В Фейсбуке это не проблема, но в Ютубе первый раз. Пожалуйста, напишите мне, как вы меня видите и слышите, и кто здесь, кто меня видит, кто меня слышит. Ставьте лайк, чтобы другие люди тоже могли смотреть. А в Ютубе все хорошо. Так, и в Фейсбуке... Шанталь, идеально. Отлично, супер, я очень рада. Так, и в Фейсбуке напишите... Кто меня видит и слышит, пожалуйста, тоже. Хорошо? Хорошо, дорогие друзья, сегодня наша тема на медленном русском. И наша тема – это здоровый образ жизни, лексика. Лексика здорового образа жизни. Образ – это стиль, да, стиль жизни, стиль жизни. А, так, всем привет! Да, э, и здоровый образ жизни это стиль жизни, когда мы э, когда мы делаем хорошие вещи для нашего здоровья. Здоровье это наше тело и так далее. Да? Так, а как у нас дела в Фейсбуке? Все хорошо. Хорошо. Привет, Хосе! Привет! Да, Джереми Адан Камал. Отлично. Да, здоровый образ жизни, наша лексика. Я надеюсь, что все будет хорошо и что это видео будет потом в Ютубе. И вы можете посмотреть, посмотреть его еще раз. Также будет лексика тоже в Ютубе. И на следующей неделе, в следующую пятницу, будет лексика тоже с английским переводом. А, Хусейн, привет. Привет, Дарио, Энтони. Супер, супер. Я очень рада, потому что не все люди любят Facebook, да, нужно регистрироваться, и YouTube – это хороший вариант. Хорошо. Я буду вам говорить лексику... Здорового образа жизни. Мы будем говорить о еде, о спорте, о также отдыхе и такие вещи. И, пожалуйста, пишите ваши ответы. Привет, Херо, привет, Даниэль, Тула, Дарио. Супер, супер, хорошо. Хорошо. Здоровый образ жизни. Когда, мы, когда для нас это важно, наше здоровье, когда для нас это важно, мы говорим: я веду, я веду здоровый образ жизни. Веду – это глагол вести. Пишите ваши примеры тоже. Я веду здоровый образ жизни. Это значит, я <с> делаю все в жизни, чтобы быть здоровым, здоровой. А, спасибо большое, Хусейн, за комплимент. Да, я веду здоровый образ жизни. Мы говорим «веду образ», «веду здоровый образ жизни». Еще один вариант. А, я могу... Кстати, я могу писать вам в чате. В... А, нет, я не буду писать в чате. Вы потом можете посмотреть uh, видео в фейсбуке uh, в фейсбуке в тубе да еще мы можем сказать я забочусь я забочусь о своем здоровье я забочусь о своем здоровье uh, заботиться значит что для нас это важно для нас это важно да? Так, Доминик, вы говорите здесь тихо. Вы хотите сказать, что микрофон плохо работает? Доминик, тихо. А, да, привет, Лоранс. В Фейсбуке напишите, как вы меня слышите, пожалуйста. Да, значит, я забочусь, я забочусь. Значит, я думаю, я делаю вещи для моего здоровья. Я забочусь. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Добрый вечер. О, как много людей, я так рада. <с> да, я забочусь о, о своем здоровье. Заботиться можно также о, например, о родителях. Если родители уже не молодые, я забочусь о моих родителях, о своих родителях. Привет, Лоренс. Привет. Привет. Всем привет. Да, забочусь о своем здоровье, забочусь о родителях, забочусь о моей кошке, например. Я забочусь о коже, о волосах. Мои волосы всегда, я не знаю, что с ними делать. Да, забочусь. Так, и... Также, когда мы говорим о еде, о спорте, мы говорим, это полезно для здоровья или это вредно для здоровья. Полезно или вредно? Привет! Ага, вы, вам плохо слышно в Фейсбуке. Минуточку, попробуем. Так, окей. Окей. Попробуем. Попробуем. Так. Посмотрим. Посмотрим. Хорошо. Да. Значит, забочусь. Пожалуйста, напишите ваш пример. Ваш пример. Я забочусь о своем здоровье. Или я веду здоровый образ жизни. Напишите, пожалуйста. Я забочусь о своем здоровье. Я веду здоровый образ жизни, напишите ваши варианты, так, хорошо, значит, вот эти такие фразы, чтобы сказать просто ваш стиль жизни, я забочусь, я веду здоровый образ жизни, так, хорошо, теперь первый, первый большой момент, большая тема, когда мы говорим о Здоровом образе жизни. Первый момент, может быть, это новое слово будет для вас. Первый момент это питание. Питание. Питание это что мы едим. Это еда. Питание это еда. Но еда, продукты это вещи. Да, вещи. Ну, фрукты, овощи. И питание ⁇ это мой, мой режим. Да, мой режим питания. Дорогие друзья в Фейсбуке, если вы плохо слышите, вы можете посмотреть в Ютубе. В Ютубе хорошо слышно. Может быть у меня у телефона проблема. Я не знаю. Но в Ютубе на моем канале слышно очень хорошо. Хорошо. Так, значит, гречанка, я забочусь о здоровье. Шанталь, я занимаюсь спортом. Да, хорошо. Хорошо. Так, питание. Первый момент. Первый момент. Привет, Анна. Да, питание. И глагол это питаться. Питаться. Питаться значит есть, но это более... Большой концепт. Да. Питаться это не одну вещь, один овощ, да, или один или молоко, фрукт, питание это все весь мой образ, мой стиль жизни. И мы можем сказать: я питаюсь хорошо, я питаюсь правильно, я питаюсь. Плохо, тоже можно сказать, да? Так, а, если вы в Фейсбуке вы плохо слышите, напишите в Ютубе Татьяна Климова Russian подкаст и вы увидите меня, хорошо? Да. А, я питаюсь хорошо, я питаюсь плохо. А, питание, мы говорим, мы можем сказать здоровое питание. Так. Uh, или сбалансированное питание, как баланс, а да? uh, правильное питание, правильное питание. Джереми uh, говорит, я ем, что мне дает моя жена. <laughs> так, Хусейн, главное не курить, не пить алкоголь, каждый день ходить. Движение очень важно, да, 100% это правда, да. Хорошо, питание. Первый элемент – питание. Правильное питание, здоровое питание, сбалансированное питание. И мы говорим «я питаюсь», «я питаюсь» – «хорошо», например. Так, мы можем сказать «я питаюсь» – «хорошо», но мы не можем сказать «я питаюсь» – например, нет. да. Я питаюсь правильно, я питаюсь хорошо, но я ем хлеб, да, я ем я ем э, фрукты и овощи, я ем много овощей. Так. Дорогие друзья, напишите, как вы питаетесь, напишите, практикуйте. Я питаюсь хорошо, я питаюсь Правильно, я питаюсь не всегда хорошо. Напишите ваши примеры. Питаюсь, да, питаюсь. Это может быть новый глагол для вас. Так, ну что, как у меня работает... Как у меня работает э, Facebook? Не очень хорошо. Пишите ваши примеры. Так, пишите ваши примеры. Я питаюсь... Хорошо, плохо, м -м, сбалансировано. Люкас, к сожалению, в данный момент я питаюсь плохо, но постараюсь лучше. Джереми, я питаюсь отлично. А, natural Vibes, питаюсь только о, органической едой. О, да. Хорошо, да, ну есть, конечно, дебаты, да, это правильно, неправильно, но это очень хорошо. Так, еще один глагол. Это ⁇ я употребляю ⁇ Я употребляю, значит, я ем. Или не ем. Например, ⁇ я не употребляю сладкую еду ⁇ Например, что я не употребляю сладкую еду. Употреблять это как есть, но более серьезный вариант. Да, Я не употребляю сладкую еду. А если вы в Фейсбуке, можете прийти в Ютуб. Анна, в основном я питаюсь хорошо. Когда я плохо сплю, я плохо питаюсь. Да, Эрик, можно сказать, чем он питается? Да, но чем он питается, значит, его образ жизни, его питание вообще. Да? Например, если ваш друг на кухне что-то ест странное, вы не можете сказать, чем ты питаешься сейчас. Да? Это, сейчас это что ты ешь, что ты кушаешь. Да? Уми Джон, я питаюсь хорошо. Так, а, потому что вы доктор, да, у Джон, хорошо. Камал, я питаюсь. Да, питаться, дорогие друзья, это чем? творительный питаться э, овощами, да, овощами. А, спасибо, Дарио, спасибо, что вы э, сделали для других людей в, на YouTube. Да, значит, питаться чем? А, питаться, например, я не могу я не могу питаться только овощами. Да? Я питаюсь а, также и рыбой, и хлебом, и так далее. Угу. Жаклин, я питаюсь разнообразно и сезонно. Молодец, Жаклин. Мы питаемся органическими продуктами. А, а, да, Анна, Пытаться и питаться. Да, пытаться это когда мы хотим что-то делать. Да? Так, давайте я закончу, я закончу в. Нет, я не буду закончить. Да. А, Анна, питаться, пытаться, да, для русских мы слышим, мы слышим разницу. А, пи и п. Пы. Питаться, пытаться, да. Русские слышат разницу, да. Не употребляю алкоголь. Хорошо. Очень хорошо. Отличные фразы. Молодцы. Да, я, например, не ем сахар и не ем сладкое. Почти, почти. Иногда. Иногда. И я не употребляю, например, я не употребляю сахар в кофе. Хорошо. Хорошо. Я не употребляю сладкое, е и так далее. Хорошо. Есть много теорий, да, дорогие друзья, о диетах. Какая правильная диета, неправильная диета. Я думаю, это может быть индивидуально тоже. Но есть такая идея, что калории, знаете, калория это такая вещь, которая дает нам энергию нашему телу. И есть такая идея, что калории это плохо. А я думаю, что это не всегда плохо, потому что есть разные калории. Но есть люди, которые едят только низкокалорийную низко низко еду. Низкокалорийная, а значит, мало калорий, да. И высококалорийная это много калорий, а низкокалорийная еда, высококалорийная еда. А Доминик Дарио написал ссылку в Ютубе, вы видите в чате? Угу. Я стараюсь употреблять меньше, поменьше сахара, очень хорошо. Так, привет из Анталии, привет Йенер. Угу. Джереми, не могу жить без алкоголя, но не слишком много. Джереми, вы из Англии, здесь все почти пьют алкоголь. Так, хорошо. А, камаль, сахар, белый яд. Яд – это что-то очень ужасное для нашего тела. Хорошо. Так, а, да, сахар, белый яд. Не употребляю сахар. Еда. Низкокалорийное, высококалорийное. Ну, например, например, я прочитала недавно, что вино, вино – это высококалорийный продукт. Высококалорийный продукт, то есть там много калорий. Так, ага, Джон, много калорий, если ем конфеты. В супермаркете низкокалорийный майонез. Ага, хорошо. Так, хорошо. Значит, высококалорийная еда, низкокалорийная еда. Также есть люди, которые любят принимать витамины. Да, принимать витамины. А я или он принимает витамины. Да, он принимает витамины. Привет в Фейсбуке. Фейсбук плохо работает. Смотрите в Ютубе, пожалуйста. Так, да, он принимает витамины, например. Дорогие друзья, вы принимаете витамины, вы принимаете... Еще есть слово. Пищевые добавки. Пищевые добавки. Пища это еда. Пища это еда. И добавка это что-то плюс, то есть, когда, например, нам нужно какой-то химический элемент, да, мы можем употреблять. Есть пищевые добавки. У Миджон не употребляю перец. Перец это плохо, я не знала, что перец. Так. А, а, Енер, употребляю очки. Нет, очки – это… нет, мы говорим «использовать очки», «употреблять» обычно это что-то в... в наше тело, внутрь, хорошо? Очки – это «использовать». Так, Джереми, рекомендую витамин D. А, в Англии рекомендуют витамин D. Джон, ему нравится мой свитер, мне тоже очень нравится. Я употребляю мед вместо сахара. М -м -м. А при пандемии следует принимать витамин D. Следует, значит, надо. Хорошо. А я принимаю протеин после тренировок. У -у -у, Анна, вы очень мускулистая. Да? А я м -м, иногда употребляю витамины, но когда чувствую, что... Есть какой-то риск, вирусы, но обычно я не употребляю. Но я знаю, что мои друзья вегетарианцы употребляют, э, они принимают витамины с железом. Железо. Да? Железо. Хорошо? Железо. Так, хорошо. А, Еще иногда, иногда мы смотрим. На себя мы смотрим, и мы думаем, у меня слишком много килограмм. Слишком много килограмм, и надо что-то делать. Да, надо что-то делать. И тогда мы садимся на диету. Да, это очень интересно. Мы говорим, садиться, садиться, сесть на диету садиться сесть на диету хорошо это странно да садиться значит сделать так так это садиться сесть на диету диета это когда мы что-то не едим и обычно диета по-русски диета это что-то не очень долгое то есть если мы говорим я сейчас на диете это значит, это только, может быть, месяц или два. Да? Мы можем сказать, например, я поправилась. Я поправилась. Я поправилась, значит, у меня больше килограмм. Я поправилась, поэтому сейчас я на диете. Я худею. Очень-очень часто русские говорят я худею худею я худею я худею значит я меньше ем чтобы у меня было меньше килограмм и например я у нас у нас был карантин вы знаете да локдаун в марте в апреле и во время локдауна я не поправилась поправилась значит больше потому что я занималась спортом, но после карантина, после самоизоляции я чуть-чуть поправилась, потому что спортзалы были закрыты, и, может быть, был стресс чуть-чуть из-за из этой ситуации. Я чуть-чуть поправилась, но ну, потом я не ела сладкое, и все было нормально. А, да, и когда мне говорили, например, хочешь хлеб, я говорила, «М -м -м, спасибо, я худею, я худею. Да? У Меджон принимайте рыбий жир, о, если вы используете очки. Там есть витамин А. О, рыбий жир ⁇ это такая субстанция из рыбы. Да? Так, дорогие друзья, я вижу, что в Фейсбуке плохо работает, поэтому, пожалуйста, посмотрите в Ютубе. Хорошо, я заканчиваю, потому что я вижу, что работает плохо. Жду вас в Ютубе. Напишите «Татьяна Климова, Russian подкаст. Вот, хорошо. Я могу сконцентрироваться на Ютубе. Отлично. Да, это мне уже не надо. Хорошо. Извините, пожалуйста, технологии, это может быть немного трудно. Так, что вы пишете? Эрик, я сижу на диете. Да, я сижу на диете или просто я на диете? Но хочу сказать еще раз, что диета – это короткий период, это не всю жизнь. Да? Витамины помогают бороться с болезнью. Бороться значит... Камал, я предпочитаю худеть без диеты, просто с правильным питанием. Да, я тоже думаю, что диета, это может быть не очень хорошо, потому что вы не едите любимые ваши вещи, потом у вас стресс, и потом еще больше. Угу. А, Лукас, я потолстел? Потолстел – это немножко не дипломатично, немножко неделикатно. Лучше сказать «я поправился». «Я поправился на 5 килограмм», например. «Я поправился» – это лучше. «Я поправился», «я поправилась». «Потолстел» – можно сказать о себе, но сказать вашей подруге у ты потолстела» – это очень плохо. Да, Шанталь, да, хорошо. Диета ⁇ это большая тема. А, э, еще полезная лексика. Мы можем сказать, я стараюсь. Вы знаете, стараюсь, значит, это не всегда 100% так, я не всегда 100% могу это делать, но я хочу, я стараюсь, я стараюсь. Это очень хороший глагол. Я стараюсь, значит, это не всегда так, но я хочу такой образ жизни. И мы можем сказать «я стараюсь не переедать». Это очень хороший глагол. Переедать – переесть. Переедать – переесть, значит, есть слишком много. Переедать, переесть. А, так, это значит есть слишком много. Например, если конкретный один вечер вы много-много съели, мы можем сказать, уф, я переел, я переел, переела. Да, я переел, я переела. Так, значит, я слишком много съел, съела. И э, мы можем также сказать, я стараюсь не переедать. Я стараюсь не переедать. Это значит, я делаю так, чтобы не есть слишком много. Я стараюсь не переедать. То есть не слишком много. М -м -да? Еще один... Э Одна хорошая фраза. Так. А, да, сегодня в Америке праздник, День Благодарения, и, конечно, мы все в такие праздники почти все переедаем. Эрик, я обожрался. Это немножко вульгарно, я обожрался. Это чуть-чуть вульгарно. Да, да. Камаль, я стараюсь не переедать перед сном. Это идеальная фраза очень хорошая я стараюсь не переедать очень хорошо а когда мы говорим тоже о нашем теле мы можем сказать я слежу слежу за своим весом очень хорошая фраза пожалуйста повторяйте эти фразы я слежу значит я смотрю очень хорошо я смотрю очень хорошо, за своим весом. Вес – это сколько килограмм, кило. И это значит, для меня это важно. Например, я немножко, как для меня это важно. Я не каждый день, но, может быть, два раза в неделю я смотрю, какой у меня вес, для меня это важно. Я слежу за своим весом, и у меня есть контрольные джинсы. Контрольные джинсы. Я знаю, что если я могу их надеть, все нормально. Если не могу, уже проблема. Значит, я слежу за своим весом. Это фраза очень деликатная. Это не значит, что вы просто фа супер фанат, что вы не хотите что-то есть, но если вам например предлагают большой торт, <с> вы можете сказать ой нет нет спасибо я немножко поправилась сейчас я слежу за весом. И это дипломатичная фраза хорошо. И еще несколько фраз хороших а есть сейчас такая как мода можно сказать или такая, такая философия когда люди не едят долгий период времени. Ну, не долгий период, но, может быть, 12 часов, 16 часов. И когда мы так делаем, мы говорим «я пропускаю», например, «завтрак». «Я пропускаю», значит, «я это не делаю». Я пропускаю завтрак, значит, я не ем завтрак, я не завтракаю. И я, например, пропускаю завтрак, я не завтракаю, но потому что я работаю дома у компьютера, у меня нет много энергии, я не даю много физической энергии. Конечно, если вы работаете в магазине или в офисе и вам нужно много энергии, может быть, ручная работа, конечно, тогда завтрак важно. Но я пропускаю завтрак, и я э, очень похудела благодаря этому, но это зависит от нашего тела. Да? Пропускаю завтрак. Дорогие друзья, напишите, вы пропускаете такой завтрак, обед, ужин, может быть. Это важный глагол. Я пропускаю завтрак. Так, например. И э, привет из Норвегии. Привет, Норвегия. И хорошо, мы сказали о здоровом образе жизни, здоровые люди, которые хотят быть здоровыми. И можно тоже сказать, тоже сказать, когда человек ест не очень хорошо, мы можем сказать, она ест что Попала это очень хорошая фраза. Она ест что попало, значит, нехорошую еду. Ест, что попало. Может быть, каждый день сладкая, каждый день жирная. Жирное там много-много калорий. Каждый день чипсы, не ест овощей. Ем она ест что попало. Это очень хорошая фраза. Эмилин, я тоже пропускаю завтрак, кроме воскресенья. Да, Эмилин, я тоже в субботу и воскресенье не пропускаю. А, привет, привет, привет. Люкас, пропускаю завтрак, потому что не могу есть по утрам. Да, У меня тоже нет аппетита. Эммануэль, когда я пропускаю обед, у меня болит голова. А, понятно. А, значит, это не надо пропускать. Я пропустил завтрак. Хорошо. Угу, да. Мне очень это нравится, и это не каприз. Просто я не хочу есть. И я думаю, что когда мы не хотим есть, зачем есть? Так, хорошо. Значит, она ест что попало. Значит, она ест эм, нехорошие вещи. И еще один важный, интересный глагол уже... Негативный, мы можем сказать, он все время перекусывает. В, в э, английском языке есть глагол «туснак», во французском языке есть гениальный глагол и гениальный. Но в русском языке это очень трудно, как сказать, когда мы... Всегда чуть-чуть, чуть-чуть едим что-то нерегулярно. Но хороший вариант это перекусывать. Он все время перекусывает, значит он все время ест что-то, открывает холодильник, берет сыр, через 10 минут берет не знаю, печенье, да, это бисквит и так далее. Привет, Даниэль, привет, привет. Пишите, пожалуйста, по-русски. Так, Анна, я никогда не пропускаю еду, у меня ужасное настроение. Ага, так, очень хорошо. Да, значит, перекусывать. Например, я стараюсь, я стараюсь. Не перекусывать, не перекусывать. Да, но такого эквивалента, как снаг, гринюты, в русском не так, не так много. Да? А часто, когда русские говорят пить чай, мы все время пьем чай. Обычно это значит есть что-то сладкое тоже. Это тоже не очень хорошо. Дэвид, я перекусываю печеньки. Хорошо? Так. Хорошо, это большая тема еда, но это не все, да. Питание это не сто процентов здорового образа жизни. Важный еще момент, фактор, фактор это отдых, отдых, отдыхать, конечно важно отдыхать. И тоже важно спать, дорогие друзья. Я прочитала очень интересную книгу, может быть. 6 месяцев назад называется Почему мы спим? Почему мы спим? Автор Мэтью Уолкер. Мне было это было очень интересно. И как лучше спать почему это очень важно, много спать. И эта книга для меня была очень важной. Почему? Интересная лексика. Мы можем сказать я высыпаюсь я высыпаюсь очень хорошая лексика или я не высыпаюсь я высыпаюсь значит я сплю достаточно мне не надо больше я высыпаюсь значит я сплю достаточно я не высыпаюсь я значит я не сплю нормально достаточно. Обычно, когда у вас маленький ребенок, вы, мы не высыпаемся. У меня есть сейчас много друзей, у них маленькие дети, и такие родители обычно не высыпаются. Есть идеальные дети, конечно, но... Да, пишите, дорогие друзья, я высыпаюсь, я не высыпаюсь. Очень хороший глагол. Можно сказать... Последнее время я не высыпаюсь, например. Я обычно высыпаюсь, но если я пью алкоголь больше, чем два бокала, я не могу спать, и поэтому я мало пью, потому что я люблю вино, но я не высыпаюсь. Вот такая проблема. Так, и тоже еще хорошая лексика. Я... Просыпаюсь без будильника. Очень хорошее слово. Кристин, я не высыпаюсь. М -м, Кристин, эм Эммануэль, когда мы в стрессе, мы не высыпаемся, конечно. Когда я не высыпаюсь, я чувствую плохо. Ага, да, есть люди, которые не высыпаются. Очень важно высыпаться. Да, еще одна фраза. Я просыпаюсь без будильника. Будильник – это такой, такая вещь, которая утром... Но сейчас будильник обычно на телефоне. Да? На телефоне будильник. И говорят, автор, например, этой книги говорит, что идеально просыпаться без будильника. То есть... Спать, сколько мы хотим. И, например, я, да, я просыпаюсь без будильника каждый день в 6.45, может быть, 6.7. Но я не хожу в офис. Конечно, когда мы должны идти в офис и идти на работу, просыпаться без будильника, это слишком идеально. Так. Енер, я много пил кофе, поэтому не высыпаюсь. Гречанка, летом рано просыпаюсь. Кирос сплю, как убитый. Очень хорошо. Сплю, как убитый. Убитый – это не живой. И сплю, как убитый, значит, хорошо. Люкас, не могу рано просыпаться без будильника. Да, да. И... Скажите, дорогие друзья, во время карантина, во время локдауна, если он был в вашей стране, вы лучше высыпались, вы больше спали? Я читала, что люди спали больше на один час. Хорошо. Сон. Также можем сказать... Катание. Я продолжаю спать с будильником. Это хорошая стратегия. Джереми, собака, мой будильник. Так, ага. Доминик, вы спрашиваете вопрос про документы, как получить русский паспорт. Я не знаю, к сожалению. Это не ко мне, я не специалист по иммиграции. Так, Камал, я не Соня. Соня, это человек, который который хорошее слово камал соня хорошо конечно отдых это не только спать да это также ездить в отпуск мы можем сказать я стараюсь регулярно регулярно ездить в отпуск когда есть самолеты когда можно в рестораны, да. Я стараюсь регулярно ездить в отпуск. Или отдыхать. Ездить в отпуск – это в другую страну, в другой город, в деревню. И отдыхать просто, может быть, вечером. Да? Я стараюсь регулярно ездить в отпуск. Отдыхать на природе природа вы знаете это лес это пляж и дорогие друзья я читала интересную книгу недавно и там они говорили про супер стимулы что вокруг нас очень очень много стимулов в городе телевизор реклама новости шок да и нам это психологически очень трудно, и э, на природе в лесу стимулов нет, и поэтому мы отдыхаем. И мне кажется, это очень интересная идея, интересный концепт. Так, э, мы можем сказать, я стараюсь отдыхать на природе. Мы дышим мы дышим свежим воздухом. Мы дышим смотрите, свежим воздухом. Воздух, да, это... И мы дышим свежим воздухом, значит, мы на улице, мы не дома. И чистый воздух, да, очень важно дышать воздухом. В течение карантина мы с женой просыпаемся, как обычно, без будильника. Хорошо. Да, я тоже думаю, Лукас, что на природе отдыхать для мозга – это очень хорошо. А, Киру, у меня куча дел, не успеваю отдыхать. Ну, это так важно. Хосе Мануэль, отдыхать – это менять деятельность. А, вы хотите сказать, что для вас отдыхать – это делать что-то другое, но не лежать на пляже. Да, ну, да, очень хорошо. Значит, мы дышим свежим воздухом, мы отдыхаем на природе и так далее. Хорошо? Так, ставьте лайк, если вам нравится, очень важно. Еще один фактор, дорогие друзья, это, конечно, спорт. Да, спорт или э, физическая деятельность? Да? Спорт, физическая деятельность. Деятельность это когда мы делаем что-то. Так, Юма, раньше я пропускала завтрак, но теперь я завтракаю каждый день. Угу. Очень важно отдыхать на природе, конечно, да, да. Хорошо. Спорт, конечно, это очень важно для здоровья, но я знаю людей, которые никогда не занимались спортом, но жили очень-очень долго но они были очень активными и не ели слишком много. Да? Поэтому я думаю, что сейчас чуть-чуть как культ спорта, но это, не... это важно для нашего, чтобы не быть в стрессе, да, но не все любят, и это нормально. Так, какая у нас есть лексика спорта и здорового образа жизни, здорового стиля жизни? Например, я делаю зарядку по утрам. Я думаю, что вы знаете это слово «зарядка». Да, Я делаю зарядку по утрам. Угу. А я занимаюсь спортом. Это вы знаете эту фразу. Я бегаю по утрам. Можно сказать, я бегаю по утрам или по вечерам. После работы я бегаю. Да, это так. Я бегаю. Мой спорт, дорогие друзья, я хожу в спортзал. Я хожу в спортзал. Пожалуйста, когда я говорю, повторяйте тоже, потому что мы вас не слышим, я вас не слышу. Повторяйте. Может быть, ваш кот вас слышит. Я хожу в спортзал, в тренажерный зал. Это синонимы. Тренажер. Журный зал. Так, я хожу в спортзал, в тренажерный зал. А сейчас я туда не хожу, потому что все закрыто из-за карантина. И, кстати, я и мой муж у нас был коронавирус, и я думаю, что мы его в спортзале, потому что там. Не идеально, да? Я хожу в спортзал, в тренажерный зал, например. Ага. Еще хорошая фраза, когда мы, когда для нас это важно, наша форма, мы говорим: я стараюсь поддерживать себя в хорошей форме. Очень хороший глагол, друзья. Вся лексика будет потом в видео на сайте я стараюсь поддерживать себя в хорошей физической форме поддерживать значит э стабильно что-то э, делать стабильно это иметь да? то есть когда форма моя стабильная это поддерживать себя в хорошей форме то есть э когда я вижу что не знаю, я не могу спать, я думаю, что я могу сделать, и так далее. Хосе Мануэль, я гуляю, пока слушаю подкасты. Очень хорошо. Угу. А, да, значит, мы можем заниматься спортом, и мы можем просто много двигаться. Я стараюсь много двигаться. Двигаться значит делать что-то всегда. Uh, у меня есть домашний велосипед. Я хожу на групповые занятия в спортзале. Очень хорошо. Я гуляю каждый день, по крайней мере, 5 километров. Вау! Wow. С собакой. Да, я, я читала такую статистику, что люди с собакой, они больше двигаются, чем обычные люди. Хорошо. Я стараюсь много двигаться. Например, Например, у меня есть такая философия, что я не хочу дома слишком много гаджетов, которые делают много вместо меня. Конечно, когда мне будет много лет, может быть, но, например, я не хочу гаджет, который будет автоматически регулировать свет, потому что для меня важно двигаться и... Это немного километров, да, это может быть 2 метра пойти, включить свет, выключить свет, но это движение. Да? А если я просто чик, и свет, то я мало двигаюсь. А оси, я хожу 6 километров в день. Угу. Люкас, я иногда выгуливаю моих собак. Выгуливать – очень хороший глагол для собак. В то время, как я слушаю подкаст на русском языке. Хорошо. А собаки, Лукас, говорят по-русски тоже. Даниэль, спасибо за комплимент опять. Шанталь, садоводство – это спорт. Да, садоводство – очень хорошее слово. Садоводство – это когда мы работаем в саду. Мы работаем в саду. И да, это спорт. И тоже делать уборку дома – это спорт. Да, делать уборку, то есть э, э, я думаю, что можно быть активным тоже дома. Да? Эмилин, у меня есть собака, это очень полезно для здоровья, да. Да-да-да. А да, когда был, я живу во Франции, и когда во Франции был карантин, э, собака это была очень полезная вещь, потому что вы могли... Гулять с ней официально, это был аргумент, чтобы гулять больше, чем другие люди. И да, все хотели собаку. Хорошо, привет, Амар. Так, Амар, привет, привет. У вас есть русский алфавит, пишите по-русски. Хорошо. И ещё... Ага, Джереми, 10 тысяч шагов в день, вы хотите сказать? Да? 10 тысяч шагов, да? Эм, да, есть люди, у них есть специальные аппараты, которые говорят, сколько шагов, да, шаг – это так, шаг. Сколько шагов вы сделали? Я думаю, это называется шагомер. Шагомер, шагомер. Да. А, например, я... У меня нет такого аппарата, потому что я не хочу... Я хочу минимум гаджетов. Но если я гуляла, если у меня болят ноги, я понимаю, что я гуляла хорошо. шага вверх. Так, мы сказали спорт, мы сказали питание, мы сказали отдых. И, может быть, вы можете сказать, дорогие друзья... Какие еще факторы для здорового образа жизни важны? Мы сказали питание, физическая деятельность, физическая активность. Питание ⁇ это что мы едим? Питание. Мы сказали отдыхать, да, отдыхать на природе, например. Какие еще вещи? Важны для здоровья, как вы думаете? Мне очень нравится этот чат. Вы так активно пишете. И мне нравится, что в этом чате вы можете быть анонимными. Да? В Фейсбуке мы всегда видим, кто это. Здесь можно... Баня! Ха-ха! Да. -ха. Но я читала, что Баня надо осторожно тоже. Джереми, учиться, чтобы... Наш мозг был активным. Угу. Э -э, Эммануэль искусство полезно, да. У -у -у -у. Дарьё, чувствовать себя полезным, делать полезные дела, да, то есть, как, э -э, быть с другими людьми компания людей, других это очень важно. Я думаю, что этот, эта пандемия это очень трудно, потому что меньше контакта с людьми это, мне кажется, очень трудно для психики, медитация, медитация, очень хорошо, Камаль, Киро, читать книги, извините, Киро, я не знаю, какое у вас имя, Киро или Херо, я, я не знаю, читать книги, ой, вы так активно пишете, а, учиться, а, быть положительным, то есть позитивным, да, то есть меньше стресса может быть. А, улыбка, да, да, да. Тренировка с... Ага, поняла. Тело, йога. Ага, молиться. Хорошо. Да, да. Медитация. Мы говорим, например, я медитирую. О. О. Здесь мы говорим, когда это каждый день. По 20 минут в день. Я медитирую по 20 минут в день это неправда я пробовала медитировать но это было трудно пока я недостаточно недостаточно как сказать мотивированная или психологически сильная чтобы мотивировать да хорошо да общаться гладить кошку хорошо и Последний мой пункт, что, я думаю, важно и полезная лексика, это наши привычки, может быть. Да? Привычка. Привычка – это что-то, что мы делаем часто или не делаем. Например, курить, курение – это привычка. Пить много алкоголя – это привычка. Что еще Курение. Например, у меня... Была плохая привычка – это смотреть соцсети много, да? смотреть интернет. Это была плохая привычка. И я для дачников, для моего клуба «Русская дача» я делала видео про цифровой минимализм, то есть минимализм, интернет-минимализм. Да, тоже может быть плохая привычка. Если это... Хорошая привычка, мы говорим, полезная, полезная привычка, полезная привычка. Это хорошая. И плохая, это вредная, вредная привычка, вредная привычка, полезная, вредная, полезная, вредная. И мы можем сказать, когда мы, у нас есть плохая привычка, вредная привычка, и мы больше не хотим. Что мы можем сказать? Мы можем сказать, можем сказать, избавиться от, избавиться от вредной привычки. Избавиться от вредной привычки. Угу. Да. Избавиться значит больше не, не иметь это, когда этого нет больше. Избавиться. Например, я хотела избавиться от привычки смотреть Инстаграм каждые 15 минут. И сейчас у меня есть программа, которая блокирует Инстаграм. Программа называется «Фридом». И она блокирует да, блокирует Instagram, WhatsApp, может быть, 8-9 часов, когда я должна работать. Да? Так, и, например, напишите, дорогие друзья, от какой привычки вы хотите избавиться? Я хочу избавиться от привычки... От привычки. Например, я тоже должна подумать. Я хочу избавиться от привычки. Пишите. Я даже не знаю. От привычки... О, я знаю. Я хочу избавиться от привычки жаловаться. Жаловаться. Жаловаться, это значит говорить... Идет дождь, а, а, почему, не знаю, почему автобус опаздывает, почему ты не сделал мне сегодня 34 комплимента, а только 33. <с -три> да, я хочу избавиться от привычки, от привычки, да, Дэвид, от привычки. А, напишите, пожалуйста, дорогие друзья, избавиться от привычки плюс инфинитив. Смотреть много Ютуба. Да, Дэвид, это плохая привычка. Если это, если вы не можете работать, например. МНО, я хочу избавиться от привычки перекусывать. Да, перекусывать. Угу. Хочу избавиться от привычки Инстаграм. Смотреть Инстаграм тоже. Оси, я рекомендую вам такую программу, которая блокирует ваш Инстаграм. да. Да, избавиться от привычки. И если вы хотите, наоборот, получить хорошую привычку, хороший ритуал, мы говорим, я хочу выработать или завести, тоже завести привычку. А, например... Выработать привычку, ну, например, вставать раньше. Так. Угу. Я хочу избавиться от привычки ложиться спать слишком поздно. Да, это трудно может быть. Чтение книг хорошее. Пристрастие. Да, пристрастие – это как ху, большая страсть. Да, если мы хотим что-то делать... Я хочу выработать, завести привычку вставать раньше. Я хочу выработать привычку заниматься японским, русским каждый день. Да, например, сегодня у меня был урок японского языка. Видите, много лексики японской. Я хочу завести привычку делать э, грамматические упражнения. Да, это нужно много мотивации, да, Дэвид. YouTube, видео в Ютубе – это хорошо. Но да, упражнение тоже важно. Да, завести привычку, выработать привычку делать упражнения. Вот, дорогие друзья, у вас есть еще вопросы. Вот такая важная лексика, очень много. Я хочу завести привычку слушать много подкастов. Мне кажется, это не трудно. Ой, всегда подкасты, это приятно. Но очень важно... Подкасты – это хорошо, но это немножко пассивный процесс. Потом важно учить лексику тоже, делать упражнения, делать флеш-карты, например. Да? И это, да, это трудно выработать такую привычку. И для вас в конце нашей встречи такой маленький бонус. Может быть, вы знаете эту фразу. Эта фраза... Русская хочет сказать, что когда у нас здоровое тело, мы хорошо питаемся, едим, мы двигаемся, мы, например, спим хорошо, тоже у нас психически, психологически тоже в голове что-то позитивное. И мы говорим в русском языке в здоровом теле здоровый дух. Здоровый дух. Дух – это как... Это немножко старое слово здесь. Это как ум, интеллигенция, ум. Что-то не, не, не что-то, что мы видим, а что-то, что в нашей голове. Да? В здоровом теле здоровый дух значит что идея такая, что если мы будем заниматься спортом, может быть, питаться хорошо, у нас будут хорошие идеи, позитивные мысли. Так, Йенер, я привык пить 4 чашки чая утром. А почему нет? Мне кажется, чай – это хорошо. Джереми, пора ужинать. Да, скоро все пойдем ужинать или завтракать. Да, Камаль, почти-почти в здоровом теле, здоровый дух. Да. Кира, хочу завести привычку не убегать от литературного перевода. Фух, удачи. Так, да, Дарио, ага, это Гиомар и Дарио, это в латинском языке, да, mens sana, corpore sana, хорошо. А, Жаклин. Я хочу избавиться от привычки расстраиваться. Расстраиваться, значит, есть очень хорошая еще одна фраза по-русски. Мы говорим, не расстраиваться по мелочам. Не расстраиваться по мелочам. Мелочь ⁇ это маленькая вещь. Да? Не расстраиваться по мелочам, значит... Быть грустным из-за маленьких, неважных вещей. И это, мне кажется, когда мы не расстраиваемся по мелочам, это прекрасно для здоровья. Да, я, я, я стараюсь не расстраиваться по мелочам. Например, на улице кто-то сказал вам что-то неприятное, это мелочь, да, да. Да, отлично, хорошо, да, мелочи, такие маленькие вещи. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели. Для меня это первый раз в Ютубе и очень хороший опыт, мне кажется, отлично. Я в Фейсбуке, извините, дорогие друзья, если вы были в Фейсбуке, а может быть, у меня проблема с микрофоном. Когда я делаю видео на телефоне, у меня нет проблем, но... Э, нужно новый телефон может быть или просто делать в Ютубе да мне нравится этот формат спасибо спасибо Геомар спасибо Давид Дарио Шанталь да и да скоро будет вся лексика в Ютубе я думаю что видео будет в Ютубе и тоже в пятницу в следующую пятницу будет тоже лексика с английским переводом Большое вам спасибо. И да, увидимся в следующий раз. И будьте здоровы, пожалуйста, особенно сейчас. Ведите здоровый образ жизни, если можете, если хотите. Чтобы у вас было еще много-много времени, чтобы заниматься русским. Было очень-очень приятно. Всем-всем-всем большое спасибо. Приятного вечера будьте все здоровыми, и до скорого, пока-пока, пока! пока, пока.